Какое мое предназначение? В чем моя миссия? Эти вопросы я получаю от вас регулярно. С одной стороны, предназначение – модная в последнее время тема. С другой стороны, предназначение действительно важно знать каждому. Но точно так же, как правильную дорогу. Из одного места, к примеру, из дома. В другое, к примеру, за продуктами в магазин. Только в отличие от знания правильной дороги, знание предназначения важно не только для тела, но и для души. Предназначение действительно можно считать маршрутной картой души, зная которую можно определить, каким путем лучше идти, чтобы быть счастливым и процветать. Раньше я сама не задумывалась о предназначении, шла просто к мечте давней карьере и добилась ее. Работала на первом канале в программе «Воскресное время». Но в один прекрасный момент я почувствовала очень большую неудовлетворенность тем, что делаю, и даже какое-то отчаяние, какую-то пустоту. И тогда я поняла, что эта цель во многом была ложно я не слышала свою душу. Я стала прилагать усилия, чтобы найти вот тот самый контакт с душой. И мне это удалось. Параллельно я вышла замуж, родила дочку. И теперь, уже имея контакт с душой, я реализую свое предназначение в разных ипостасях. Будучи мамой, женой, будучи проводником новых знаний в том числе а, с помощью метода ченнелинга, будучи контактером. И раскрываю другие свои таланты, раскрываю свою уникальность. Вот это знание пути, а, пути установления контакта с душой, пути раскрытия талантов и определения дела жизни, я вложила в свой практический курс. Я построила его именно на соединении разных методик, бизнес-методик, так как сама проходила обучение, психологических и тех знаний, которые получила методом ченнелинга, новых знаний относительно реализации предназначения в новое время, в новую эпоху. Что конкретно, какие результаты вас ждут на курсе? Обязательно вы определите, в чем конкретно ваша уникальность. Определите свои способности, интересы. Определите, какие навыки лучше сформировать и реализовать их в любимом деле, которое будет приносить радость и доход, процветание. Как показывает прошлый поток курса, у него есть побочный эффект. Это решение других задач, других сферах жизни, как у участников, так и у их близких. Ну, к примеру, родовых задач и родовых вопросов. Поэтому я приглашаю вас на этот удивительный курс.